Всегда перед старым отделением э, какие-то анонсы э, рассказываю. Ну, во-первых, приветы передаю, конечно. Э, домой, Минск. Просто, ну вот любимым привет. Э, отдельно, отдельной строкой вот ну, так почему-то получается. Я еще сегодня опять же об этом скажу, но тем не менее военно-транспортной авиации. Очень, я знаю, что там есть балашовские люди, которые смотрят. Им тоже большой привет. Значит, привет в Ростов. Есть там люди, которые смотрят, опять же, Николай Лопаренок, не знаю, если командующий смотрит, Николай Васильевич, гостев. Васильевич, привет. Еще раз в Америку привет, но думаю, что нет, но тем не менее. Хочу сказать, что уже продаются билеты на замечательный концерт ко дню Воздушного флота моего друга Вадима Захарова на 17 августа. И скромно скажу, что приглашаю всех на свой день рождения 26 июля сюда. Это будет пятница, начало в 19.00. Буду рад видеть. Споем. И, наверное, более, более весело, чем сегодня, потому что немножко другие уже обстоятельства. А... Я вот, ну, вот уже под, подходили э, на диске расписаться на этом, о, о котором я рассказывал. че действительно очень интересно получается иногда. Чем он еще, кстати, примечателен? Есть, там, есть одна ошибка. Там написано, посвящено моему деду Николаю Васильевичу Анисимову, старшему лейтенанту, героически погибшему, погибшему на Горской дуге. Это так. В те годы, 13 лет назад, была информация, что он был старшим лейтенантом. Я не стесняюсь сказать, что он на самом деле был лейтенантом. Это потом через архив Центрального Министерства обороны я выяснил. Но уже как есть, так есть. И это память. Бор 61 на котором я там сфотографирован Ну, на обложке это боевой МиГ-29 А там, где мы с Сергеем Сухом Сухомлиным, с которым мы сделали делали этот диск Там с парка, МиГ-29 УБ, бортовой номер 61 К сожалению, этого самолета нет Он разбился, экипаж погиб вот, Ну, то есть, вот какие-то такие... Вещи, о которых вспоминаешь, глядя, вот, ну там, вроде, казалось бы, вот пластинка. Фотография на самом диске и под ним вот эта подложка, это реальная фотография из Афганистана. И, казалось бы, вот, ну, Ми-8. Но один мой друг, который в Афганистане летал, ты знаешь, говорит, я когда смотрю на это фото, у меня такой мороз по коже. А бы, вот, два Ми-8 идет. У каждого свои какие-то ассоциации. Я сам, я сам о многом задумался, вот просто когда действительно нашел этот ящик там где-то под землей сюда. Ну ладно, продолжим. Когда по жизни штиль, Кидрянь доска погоре, когда намного медленно. Волнения нет на море, то лучше утонуть И я желаю света, чтобы ветер начал дуть И в море болот зеленый, чтоб парусник летел Как птица над волнами, ведь я ж всегда умел В морях дружить с ветром и в жизни штормовый Всегда везло мне мне И, ангел мой, со мной, Вот пойти бы ко мне, И, ангел мой, со мной, Вот пойти бы ко мне. Друзей бы не тереть, Пусть их минуют беды, И если уж стрелять, то в небо в честь победы, Дай Бог, смертельный мало. Отсбергни наткнуться Пройти девятый вал в свой порт Домой вернуться Чтоб порос не клинзил Как птица над волнами Ведь я же всегда умел В морях дружить С ветерами, В жизни шнурмовой Всегда без слова мне И ангел мой Со мной вот, а пойти бы Ко мне и ангел мой со мной, рыба Чтоб да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Всегда да да ко мне да да да да да да да да да да да да да да да да да да Спасибо. А, знаете, в чем рекорд сегодняшнего концерта? А, в том, что а, ладно, немножко по-другому зайду. А, с другого виража. Помню, когда-то я здесь выступал, и ну, там, по, там, раз, два, три, там, пять, шесть песен. Вдруг из зала раздается такой, такой, ну, встревоженный голос, чуть ли не дрожавший. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Вот. Да, я к тому, что сегодня был рекорд в каком-то виде, но эта программа такая, э, в первом отделении ни одной песни про вертолетчиков не спел. Э, но ну, вертолеты не воевали на той войне, хотя э, ни одна э, вертолетная воинская часть э, имеет свою историю от той э, Великой Отечественной войны. Хотя бы прославленный 55-й вертолетный пол город Кореновск. Он начинался как штурмовой полк на ЮМ-2, и в этом тоже есть какая-то такая вот, ну, наверное, преемственность, потому что вертолеты это штурмовики сегодняшние. Ну, во втором отделении я все таки наверное, немножко поправки внесу в этом плане. «Ласточки летают над землей» «Если снова не погода» в небо здесь полгода, значит, полтора и я живой. Натрий умножается войной. А вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, Это значит нам до цели близко.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 Но трассер расчет, И ошибся, летчик-оператор. Он как в фильме Терминатор, Все, что снизу убирает в лд. Наш приветом тем, не наша машлет. Скажет, кто не страшно, мол, бронил. Оспугаются низу пули дурей, Отвечая всей наменклатурой. Птичка разметает воронье, А мы втроём подъебам у нее Душу витокрылою свою Вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодила, Выручала нас в мою ласточку пятистую, мою, за спиной молотит пулемет, бортовой наш парень не из рубких, Обложился лентами в коробках, Пулеметный сам себе расчет портовому общий наш зачет. Напись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен, Нынче я действительно опасен, в горный край меня уже достал к черту живописное место. Все года, что вы вместе с ней в строю. Красотой меня с ума сводило. Что за дурик кличит крокодилом? Ту, что вместе с ногами на краю ласточку пенистую мою, та, -па -па -па. та -па -па -па. Забрушилась в крепость В небе Словно маленькая крепость Мы ведем огонь Из всех стволов Нам иначе Не сносить оголов, С нашей птичкой Мы не отвернем Не проходят с ней Такие штучки Бережно держу ее За ручки Стать, кружим мы вдвою, Мы танцуем танго по огнем с той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом, Обзовет любимую, Мою ту, что выручила нас в бою. Что вместе с нами, на краю, ласку не <плодатрия> Спасибо. Очень удивительно было вчера увидеть в Кубинке, что Торжок прилетает на парад на Ми-24, по всей видимости Вяземки. Я не стал спрашивать, потому что ну у нас на сегодняшний день Ми-24 только в Вязьме, и в авиации Росгвардии в, в Моздоке. Ну, тоже это знаково, да, наверное. И, конечно же, ну, уже если спеть песню вот эту, то нельзя не спеть другую. Про ту машину, на которой я вчера на Кремлю пролетал. Опять же, вот гордо сказал. Я вернулся. Весь набитый до отказа я принес их всех на базу всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, Взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. И их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка. что движок не захлебнулся, Что я чудом вернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, я устал, Наверное, это моя осень. Я участвую в парадах, что мне думать о наградах, но на износ я ми -8. Команда была мне обволена Нахватал я пуля довольно Ну как больно Справа блистер мне разбили Провока хоть не убили Сцепили Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко Мы в рубашках С ним на мирное Разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах литая, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, Жалко будет, если спишут, Съявят старый на износе. Я ми 8 следили, пятна бурые застыли, шлангом смыли, дедом полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. вот борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала, говорил, что все в порядке, глаза у меня рукой заплакали, Было от восьмерочников сегодня, которые звонили. Я просто, ну, если я сейчас начну перечитать, просто, ну, для меня очень близкий человек Александр Николаевич Алишагин, он сейчас в Сызране, ну, полетел просто вот на выходные. Это авиация Росгвардии, в прошлом авиация внутренних войск. Там-то не делили на Кавказе да, по принадлежности военно-воздушной силы или авиация ВВ, или авиация ФСБ. хотелось мне его вспомнить и передать привет. Александр Николаевич, привет. Очень хотелось передать привет опять же человеку, очень близкому для меня, которого я очень давно не видел, более 40, наверное, лет. Я был маленький, он чуть-чуть больше. Это человек, как вот тот клип, который на Ютубе Mi8 самый основной, у которого там что-то там в районе миллиона просмотров. Его делал тот человек, который первый услышал эту песню. Я ему через Skype ее пел. Это был где-то 2009, по-моему, год. Это одноклассник моего старшего брата Саша Казалин. Он был летчиком-инструктором в Саратовском ВАУ. Саша, привет! Вот. От него сегодня вот есть Нет. люди, которые передали от него большой привет. Дай Бог ему здоровья. Здоровье он похоронил на Чернобыльском реакторе. Вот. Это, опять же, о той работе, которую летчики выполняют. Следующая песня, она, я ее постоянно пою, конечно, ее все знают. Наверное, сегодня она все-таки немножко прозвучит в каком-то виде грустно. Вчера, ну я бы сказал, все-таки страна простилась, хотя, конечно, там это были люди. Но все-таки в стране многие знали эту фамилию, это имя. Генрих Васильевич Новожилов. Дражды георгий социалистического труда. Там ну, так получилось. Это история, о которой не хочу рассказывать, не буду, потому что Генрих Васильевич ушел 28 апреля, похоронили его вчера на военном мемориальном кладбище в Матищах. Очень здорово, что у нас получилось все-таки у грубо скажем так, товарищей убедить, что нужно завернуть этих три ила 76 которые вчера на генеральной репетиции проходили, было понимание, что именно в тот момент, когда его будут хранить, генеральная репетиция будет проходить, и ну вот действительно это понимание случилось. Продлили запрет на полеты аэропорту Шереметьево, и это правильно. Потому что это человек, который создал ну, великие самолеты. Он, будучи заместителем генерального конструктора, когда им был ильюшен, создавал ИЛ-18, как Генрих Васильевич мне, допустим, говорил, что это его любимый самолет. ИЛ-62, а дальше уже будучи действительно генеральным конструктором создавал ИЛ-76, ИЛ-86, и самолет, на котором сегодня летает президент. И действительно знаково это у сегодня фотографии прислали с этого прощания, когда тройка Ил-76 идет э, вот над кладбищем, над мемориалом, э, этот человек достоин не только этой памяти, ну хотя бы так. Что насупился Илюша? Вечер до дозари. Набивает снова брюха, грызет шорты, технари. Носят ящики солдаты из заката аквареля Только нам не до заката Рампа тыльфер Апарель Рампа здесь не значит Сцена, полоба не значит Флот, мы не взвечиваем Цены надписью Аэрофлот Мы летаем, где стреляют Экипаж не впервые впервой И июня испугают Грузовик наш боевой Сильят рутяга, турбин грех у чущич поет, летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу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 Уходит ввысь иля крутяга, Турбин, ходящий хор ответ поют. Леди ты Лушер Бродяга, наш транспортяга, Горбум по небу. Чертборд заведут, нас и посадят Тяга, наш транспорт, тяга, горбом по ней бок, лет. Спасибо. Опять же вот, ну теперь уже вот когда, ну, вот. Идут какие-то события. Вот опять же, возвращаясь э, к уходу Генриха Васильевича Новожилова. Э, для меня очень дорого. В свое время, когда я первый раз при нем спел эту песню, он подошел ко мне и сказал, а можно с вами сфотографироваться? Я был в таком шоке. И вот ну, мы вспоминаем, наверное, в жизни какие-то вот вещи, которые... Вот, э, как сказать, мы жалеем о них, о том, что для меня вот то, о чем я жалею в жизни вообще, это то, когда я с кем-то не общался. Это Игорь Каченко, это Игорь Бутенко, к примеру, и вот тот же Генрих Васильевич Новожилов, он меня приглашал, говорит, приходите ко мне в кабинет, это легендарный кабинет, в нем работал Ильюшин. А я вот ну вот как-то ну, не нашел времени, сейчас понимаю, что вот оно, оно и ушло. А... Ну, свете опять же этой песни... Ладно, немножко э, к позитиву. Опять же, просили передать привет. Опять же, Балашов. Выпуск 91 -го года. Балашов. Э, мой близкий друг Дмитрий Кальченко, Дима. Ну, ты вот все никак не можешь дойти до этого концерта. Илья Кабулянский. Э, те, кто летали на этих самолетах, вот здесь в зале, вот, опять же, там Дмитрий Леонидович сидит. Мой близкий друг, генерал, который и летает. А он командовал полком, самым прославленным в дальней авиации на Ил-78-х в свое время, б. заправщики Полк с такой историей э -э -э, Великой Отечественной войны. Дмитрий Леонидович, все равно еще раз спасибо, что пришел. Было не проспался, вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник, а любимый подсотельник. Ну ты, Маша, доброе утра С дурной винно, нас позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка ведь по Точно лечил без царя в башке. Точно лётчик, пистолет в башке Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру Что-то там и по уставу, и за это он мне вставит Что ж такое нынче? Поутру Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят Доктор скажет, лётчик, не грусти Указание, постановка, цели, курсы, обстановка Ты меня, бетонка, отпусти Ты меня, бетонка, отпусти В небе там немного здесь спокойно и уютно И никто не пирит, не орёт Я бы здесь пожить остался, в жизни лёд прописался а уже четвертый разворот, обороты чуть убавлю, кран на выпуск ставлю, где тук-тук не слышу под собой. Лампы красным семафором мне кричат с панели хором, парень, нынче день совсем не твой. папа <как> па па, -па блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы Делай то, не делай это Шеф добавит ласково, держись Танцевать я в небе, ринус Перегрузки в флисове минус Знакопеременно, все как жизнь И совсем не бережливо Самолет я в хвосте и в гриву в воздух с возмущением свистит Ты держись, стальная птица Нам с тобой нельзя убиться, Маша мне такого не простит, Маша, где такого не прости Мне с земли дадут пистону, Хватит, мол, давай-ка в зону Не дури, пора вот покидать Вот это, ты слышал, милый Помогай мне, что есть силы Хочется с тобой еще летать ты сейчас мне всех дороже, я тебе наверно тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня, и Маша, а тебя ждет Паша Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Брось фонарь, мы на садя, мы с тобой на брюха сядем. На борту я сам себе оставь. Ты, трактор, пронесешься. В ограждение Порозду на грунте, пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова. кружка, спирт, глоток. Человек и командир тут с ними. Растолкает их. Обнимет. Что-то намекнет, праждинок. Папа-папапа, папа-папапа. День, как кума, но посвистывая к дому улыбаясь, дую на легке Ванька мне доложит, Бойка, что исправил пол на тройку Горизонт выходит из пики И меня обнимет Маша Принесет большой кашку кашу Нам твоим по нальет Как бы кто-то ни старался День сегодня сожидался Мы вернулись и самолет. Как я сильно не старался, день, сегодня все журдался модерное синие. И самолет. Спасибо. Вчера вот, ну, на высотке стоим в Кубинке, подходит ко мне «А, Николай Игоревич, Лёша Хагбердыев!» Он один из прототипов написания этой песни, который ночью Су-25 с, с, с невыпущенными шасси задел в Липецке 10 лет назад, в 2009 году. Сейчас уже вот, ну вот, он тогда был старшим лейтенантом. Орден Мужества был удостоен такой высокой награды за, ну, подвиг, да. если мои уходят я знаю что им... спасибо спасибо дорогие мои что пришли давайте поплодируем, моим друзьям они считаю, очень боевые люди. кто сказал что танки не летают а, немножко, ну не то что я не отвлекусь я хотел бы пока вот идет вот это все мероприятие сказать большое спасибо а, командующему звукам Александр Пахомов, он все время со мной работает, и мне очень комфортно здесь. Саша, спасибо большое. А, вдруг еще вот что-то подумал. Если кто-то э, вот после концерта немножко задержится в каком-то виде и увидит, что я уезжаю на скорой помощи... Не переживайте, со мной все в порядке. Это просто мой друг Александр Шабанов приехал на таком автомобиле. Значит, он э, э, руководитель э, и директор медицинского центра «Один Мед, то Это вот у него такая еще одна из служебных машин. Он говорит, для перевозки лежачих. Он говорит, если хочешь, мы тебе капельницу поставим. Я говорю, если эта капельница будет с борщом, я согласен. А так я буду сидеть. Но э, дальники, я знаю, здесь есть. Я уже... Уж... Дмитрий Леонидович, простите еще раз. Все-таки вот мой друг генерал Дмитрий Леонидович Костюнин, он э, был начальником штаба дальней авиации э, Воздушно-космических сил России. Э, ну, это серьезно, это, кстати, начальники штаба редко летают. Он летал. Сегодня летает уже в другом э, в других, э, скажем так, ну, это, это авиация Росгвардии, первый заместитель командующего авиации Росгвардии. Это очень, ну, тоже серьезная структура, некоторые не совсем в курсе. Там почти полтора десятка полков. Это очень серьезные, скажем так, задачи выполняются этими соединениями и воинскими частями. Да, но я опять же отвлекся все-таки об этом очень большом самолете, замечательном самолете, который и сегодня продолжает нести свою службу в небе всего мира. На завтра они опять же вот будут проходить на Красной площади. Это очень такое, ну, это самый громкий самолет. Говорят, ту 142, но ну, это аналог ту 95. Американцы говорят, мы их там под водой слышим, когда они вот там летают. Дополнительно, все по карте Винты все восемь на упора, разбег, отрыв, вираж, набор А все проблемы оставим-то, на старте. Оставим про не на глаз, мы верим штурману на раз Здесь интернета нет и недоступен Google И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад Идут на север, что потом уйти за угол и словно лидерный наш борт Сопровождает нас эскорт Вот только нет на неберке Стровой медиа И где-то в натовских штабах Шифровки строчат в побыхах Летят в Атлантику Российские медведи Летят в Атлантику Медведи В Альваке Пролитый кофе обошут Балганка нас не бережет Погода дрянь и на радаре сплошь засветки А в фюзеляже револьвером Производства СССР Сказали пунктам что русская рулетка. И вместо радостных вестей Карпа доложит про гостей, У глаз костей повиснет пара супостодав. Они ведь тоже напролом, А и чуть не блистерным крылом. Такие горзые, как правило и штатов. Они изуменят курсобор Хоть и наглеет наш эскорт Мы посылаем их домой К любимом леди И где там на тоских штабах Тревогу бьют и все в бегах Пришли в Атлантику Российские медведи Пришли в Атлантику И ищем мы на риск страх Авианосец на волнах Они а не найдем все задания без толпа И крик Я вижу командир Вдруг разобьет не мой мир, Железный ящик с высоты уже заметен Там черты гнется адмирала Разнос устроит и обрал А мы так счастливы Как маленькие дети Качнет там весь спорт, Пошлет доклад про русский порт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 Тяжело держать режимом, мы каждый тонны дорожим, а турбулентность? Нам повысит общий донос. Наш самолет будет и густа, он помнит разные места, Вьетнам, Ангола, Куба и Венея. Отцы летали там до нас, но если дали нам приказ, мы без этого смогли, ведь мы умеем. И экипажом просто смог И пусть усталость валит с ног Но мы так рады и маленькой победе Что нас совсем не клонит в сон И не сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики Медведи пришли домой Медведи Спасибо. Как вот я всегда говорю, в 8 вечера концерт начинать — да поздно. Потому что концерт... Может, время, не идет? время идет, да. Ну ладно. Поехали дальше по бомбардировщикам. Под завеску я заправлен И подвешен все средства И до птицы вина Воет Опустили капониры Пахнет в воздухе войною Зачем миру не добира Миру явно не добира Мече, видимо, до ночи не я не нож, но я заточен Под военные задачи большие лица Не нашли для мира повода Не смогли договориться Значит, я последний доллар. Я теперь последний два И со мною наравне Бое, что во мне, Время че на всех часах, Только стрелка мне решить, Сколько нам летать и жить, Наши судьбы на весах, в небесах и адреналина добавляет неизвестность, не шлеет а керосина и местность, где-то Мне сейчас не до каприза, включен главный выключатель, мы всех выключим снизу, Выключай! огнем и громом обрезается поверхность. Контингент и камни в пробах повышает нашу смертность. И в кабине эти боя на приборы смотрят мора, я как будто силен на поле. Наш жар, температура, Кашель, жар, температура и отчаянно Район, через небо на Как на паруса, Мы этого вверх снова вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на леса, Где там небеса По мне лопили точно, И оретом тетя рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое как и на меня велика цена задержки, Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не одержки. Не хватаются задержки. Как хочу его эскадрилью. Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меня есть стреловидность мы Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочёмся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в войне, Надо верить в чудеса, чтобы не было, держись, И никогда не смерть, а жизнь перевесит на веса. Где там в небесах, где там небеса? военные песни петь, хотя и авиационные? Звоню сегодня Светке Капанины, Светлане Владимировне. Света, ну, приходи. Она, а, я бы пришла, но я вот сегодня улетаю в Ярославль, потому что завтра она там выступает. Понятно, какую песню будут петь. Пилотажный рок-н-ролл Светлана! Говорят, <звы> что... Не заняться Я в войне не против, только лет не напрягаться Мне такой вид спорта, чтобы сидеть в удобном кресле. Шахматы советуют, но мне не интересно С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света Рассказала, что мне, что есть. Рассказала мне про спорт высоких достижений Мол, сидишь и все дела и минимум движений Усадила мило, словно в кресло кинозалом Будто зачем-то очень крепко повязала. Радостно жмерем жужи мотора аэроплана. А взлет Светлана Мы на пучках и как Звезда кардепалета И с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом и пойму я где планета Слишком близко рядом где-то Что же делаешь до света Что ж ты делаешь Ну света? Нежно душит перегрузки много единичек. Меж прикоров вижу, я привлечена табличка. Нам снова смотрит вероятно, это шутка. Тератится, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил, но как достать здесь сигарету? Смеется света. Мочки пятны, что пара какие-то фигуры Это идиот сказал про то, что бабы дуры Сам дурак с неба добровольно оказался Понял один день, когда со света я связался Шарю взором по кабине в поисках сто крана Вернись, Светлана На точке, и с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом, не пойму, я, где планета, слишком близко, рядом Что же делаешь ты, Света? Так да, что ж ты делаешь у ну, Света? Я как будто рыба, так которую зажавая жизнь моя, не кажется, уже враг адобрежен светом. Света говорит, что есть такая же фигура Я в ответ не вежлива, но только без цензуры. Ласковая, но ты как? Звучит, как из тумана Я жив, Светлана Айрон, земле бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета Неужели я живым на землю возвратился Может, ты совсем второго, но ведь не убился В ней мило прокатила да, и чем до мама Спасибо, света Мы на дочке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 Так как комета Позвали мы приветы Населению планеты В облаках вдруг понял, деда Моя песенка не спета Мне без неба жизни нет Что ж наделала ты света Что ж ты сделала приходится где-то как-то так немножко сокращать программу, но я все равно не сильно так ее режу, просто, наверное, буду меньше меньше перед перед песнями чего-то говорить. Прилетит друг волшебный голубой витолетик и бесплатно по дождике. С днем рождения поздравить, наверное, оставит мне подарок из эскимо, Я читался в детстве сказок, Без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крышей, До небес казалось малость. И легко во сне леталось, только в детстве все осталось: толстый Карлсон и малыш. Расниму на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка, ложь мультик врет. Вряд ли вы меня поймете, но хотелось жить в полете. Из детства вертолетик превратился в вертолет вертолетик ры вертолетик Вертолётик По горам, полям И весям Облака, винтами месим Как малыши, Совсем другая, пусть земля меня ругает, Я по воздуху шагаю, сжал ладошка шаг ушаг газ, Торты эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то, Возим бомбы и ракеты, Раздаем там. Зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут Ждут вертолетик. Рогаткой кто-то с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолетик поломать Не отдам И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь И за небо я хватаюсь Каждой лопастью держусь Нам домой вернуться нужно С вертолетиком мы дружно огнем свидание с дружим Он герой и это Does it стоял там с очень близкими друзьями. Через полтора месяца просто будут очень такие серьезные мероприятия в Торжке. Это 40-летие 344-го центра боевого применения. Это ледного меня летного состава армейской авиации. И вот 21 июня там будет большое авиашоу. На всякий случай, если кому-то будет это интересно, туда можно приехать. Будут летать Беркуты, я их буду комментировать. Будут летать русские Витязи здесь Стрижи, это уже железно. Вот это будет очень здорово. Вот, и я к чему я просто... Ты же не забудь, что ты эту песню поешь, ну, чуть ли не самой главной. Ну да, центр боевого применения. Перторвете. Мы так, в общем-то, действительно приближаемся к четвертому развороту. Здесь заведение заведении командование все время говорит, во сколько не назначай концертонизма, а все равно он закончит где-то в двенадцатом часу. Вот, собственно говоря, ну сегодня мы его позже назначили. Вот на день рождения мы решили все-таки его на 19.00, хотя думаю, все равно будем где-то вот туда на 12 час заскакивать. Хочешь? Хочешь научу? тебе летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицы искать и ночью, оттолкнув поверхностью лететь, коснувшись звезда, счастье петь, Главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить Вселенкаешь Облака листаешь, как тетрадь Знаешь, Небо можно обнимать Главное летать звездной выше нет Пряме они во сне Обмануть законы физики сумеют. И опьянеть хотеть, мечтать что любить, летать И успеть Спеть Веришь, если верить Сбудется мечта Веришь, лучшая команда Адвинта Сумеешь. Два на два умножишь, выйдет пять, веришь Ввысь несложно улетать, главное — мечтать Пылью разлетится снизу света. В пылью обернется главная мечта И крылья а тут любовь твою убить Знаешь, это небо можно бить Главное любить В звёздной вышине В премь они во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ, Сети разорвать. Исключение вас улететь. Хочешь, хочешь научить тебя летать? Во сне его обязательно летать, потому что как. Если человек летает, значит у него все в порядке с мозгами. Я вспомнил, что пока я э, все-таки умудрился во время антракта забежать туда, в Гримерку, посмотрел к телефону, а там было смс от моего очень близкого друга Сергея Филатова. Э, привет всем выпускникам Харьковского высшего военного авиационного училища Ну, потому что это с Украины, это дорого стоит. Э, я просто вот. Я все время читаю это стихотворение, ну не все время, может быть, но стараюсь его всегда прочитать, потому что это важно, особенно в преддверии Дня Победы, потому что это наш общий праздник. Я говорил, что немножко я потом еще отвлекусь на одну тему, я в Останке на сегодня приезжаю, мне говорят, а что, говорит, у вас в Беларуси запретили шествие «Бессмертный полк»? Ой, да нет, не запретили. А просто, ну... Бессмертный полк, да, он проходит в России, он проходит во всем мире. В Беларуси это же самое, абсолютно это же самое мероприятие проходит под наименованием «Беларусь помнит». Ну понятно, что в Нью-Йорке, когда идет бессмертный полк, если в Нью-Йорке сказать «Беларусь помнит», ну это будет не совсем правильно. А в Беларуси это просто, ну, вопрос подачи теми, кто хотят нас разделить. Вы же понимаете, если кто-то об этом слышал в новостях и еще наверняка услышит… Обязательно, но ну, знаете, что все там нормально. Все выглядит совершенно вот таким же образом. Это происходит рядом с моим домом. Я живу, в общем, в центре Минска, недалеко от Площади Победы. Вот мы так все идем с этими портретами своих дедушек, бабушек, предков. Ну да, кто-то несет ленточки красно-зеленые, цвет белорусского флага. Я, допустим, Георгиевскую ленту, их там много, и никто не запрещал. Беларусь помнит. И не белорусов, а всех, всех. Мы выпьем и еще нальем, чтобы через край лилось в стакане. Все водку русскую мы пьем, хоть и не все мы россияне. Литровый кожу во всей красе, мы тарахилем вельми лоука, и белорусы мы не усе, хотя у все мы пьем руку. Мы повники Элыхи и льем, чтобы ожлилось и через а горилку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы неразлучны, я и ты. Тверезы мы че совсем пьяны, Бо мы себры, бо мы браты. И потому что мы славяне. Вот вместе. Браво! Это Геннадия он он заканчивал Черниговское высшее училище ущелищелетчику, чуть постарше, и он, он живет в Чернигове. Вот. Я все время шутку говорю, человек со славянской фамилией Вот, Надеюсь, он не обижается. А... Завтра вот над Красной площадью, я уже говорил, что мы, конечно же, пожелаем и будем болеть за то, чтобы завтра все было классно. На земле оно всегда классно. Там солдат споткнулся или девушка в военной форме потеряла каблук, который там попал между кирпичами, да и бог с ним. То, что происходит в небе, это гораздо сложнее. Мы за это волнуемся. Я вот вчера на предполетной сидел, и это же не дежурно выглядит, когда командир говорит, что при определенных обстоятельствах там, Катапультирование над рекой, над безлюдной местностью. По возможности выключить двигатель. Я еще, наверное, зря это сказал. Но, тем не менее, это вот э, летчики понимают, о чем речь. Э -э 74 борта завтра пойдет на Красной площади. Дай Бог, чтобы все было штатно. Пройдет пилотажная группа «Русские видите, Пройдет пилотажная группа «Стрижи». В составе вертолетчиков это пилотажная группа «Беркуты». От Либицка, но ну, там этот общий строй, тактическое звено, там, ну, можно сказать, все равно там в его составе пилотажная группа э, «Соколы России». Я немножко для того, чтобы улыбнуться. Там еще одна пилотажная группа будет. Она будет завершать парад. Э, у меня есть очень близкий друг Сергей Соков, э, пол, полковник. Э, кстати, кто, кто думает, что он подполковник, вот я сообщу радостную вещь, он, Ему присвоено название полковника. Для меня это просто большая радость, для него, думаю, тоже. Также как радость, что э, э, в прошлом командире Кубинского авиацентра Александра Георгиевича Петрова 3 мая указом президента Российской Федерации присвоит звание Заслуженный военный летчик. Он сейчас командует авиабазой в Армении, в Армении. Это такие, но я считаю, это важно, если Летчики тоже понимают, что это не день рождения, а то, ну, это здорово. Потому что мы служим-то не только, конечно, за звание и так далее, но тем не менее, это важно. Когда человек выкладывается на службе, он летает и так далее. Вот. И звание воинское, и звание почетное — это здорово. Да, я к чему о Сокове, своем друге. Он очень человек с таким серьезным юмором. А, так вот, я про пилотажную группу. Завтра еще будет летать пилотажная группа «Краски». А, это в свое время он ее так назвал. А потом еще и переименовал. Второе название мне, кстати, нравится больше. Пилотажная группа «Котики». Дело в чем? Это та группа самолетов, которая завершает парад, которая рисует российский флаг «Триколор» в небе. Ведет ее заслуженный военный летчик России, полковник Александр Александрович Котов. Я... Следующая песня. С днем победы! Как обычно, вылет срочный приезжали наших точно, молитаем день на на свой вечный риск и страх, наношу в планшете метку, там в квадрате словно клетки, задыхается разведка в этих чертовых коврах Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи, мы торопимся иначе, там полежит целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник, старик спецовки. Хлопнет борт по законцовке, два кратчатка идет там взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы скал виражи, мои, партнер не отставай, выхожу из-за Осмотрелся я на горке, ничего себе разборки. Но ведомый не зевай, эй, внизу! Жесть пехота начинается работа Справа 30 пулемены И земля вопир орет Доворот да бросаю фобы И на выводы ни слова Словно я попал в ухо заболтала самоля сыра как паутина Маневрирую активно Живописная картина Как соврасова грачи прилетели выручаем Какая комнате встречают, но земля не отвечает, Но разведкой молчи, я кручусь и кувыркаюсь В сотый раз я зарекаюсь, по прилюту увольняюсь Чтоб не явно в сотый груз нахрена пошел Я вкачу воду Илья Все иначе был бы дом машина дача И подел барбуз Грать, дюпняга изувечен за этой матричом. И несутся мне навстречу ярко. Красные шары, чудеса еще бывают Я ж, ой, хоть попадают, под глазам не раскидает Не спасения от шары. Каричо не просто жарко отправляю вниз подарки. Удержать попробуем Марку под свинцовым кипком. ВПУ, капушка, танка, крохот выстрела в болтанках, Как мышь в консервной банке. По то малоха! Слудку, чтоб за нас не пили водку Я как уж на сковородке Из расхода ваннбэка Имитирую атаки Выходить пора из драки Ведь почти сухие баги И поберу первому пока Мне похоже, как морозом Крячу, устало клюнул лосом Значит, весь этот вопросом самолет Мы просто в хлам Нажимал машина дышит Слово нет кто-то свыше И наушники не слышали туныиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии а бываем. На обратном, Довернули. позади снарядной снаряды пули, Уравнение вернули, Держит в воздухе грача, Борт летит на честном слове, А из носа капли крови, Знать в санчасти, на здоровье, Получают врача.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 Будем жить. Мирного неба всем. Мирного неба. Днем победы. Нашей победы. Это наша победа. все остальные только участвовали. А мы ее сделали. Спасибо, дорогие. Приходите обязательно. Завтра обязательно, конечно же, мы поднимем бокалы за наших близких, которые оттуда не вернулись. За тех, кто вернулись, но не дожили. Это святой, святой и самый главный праздник нашей страны. С днем победы. Спасибо, спасибо. Но я понимаю, что без этой песни отсюда не уйти. Это День победы опять, конечно, мы ее споем. Как-то летом на рассвете заглянул соседница. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград, я краснею, я пледнею, Захотелось вдруг сказать, Станем над рекой Зорьки летнее встречать. Ра Сначала парню Влад партизанский молдаванский. Собираем мы отряд. Минчера на партизаны. Дом покинул. Да, как лен зеленый лист резаной, здесь угольный. Да, мы расстанемся с тобой, лен В том я увидел Что с собой не позвала О по смуглянке-молдаванке Часто думал по ночам Вновь свою смоглянку Я в отряде постычал. Будет у меня один концерт, и, конечно же, я эту песню спою. Вчера спою в Молдавии. Ну, это Приднестровская, молдавская республика. Вот. Конечно, там уже заранее тону, ты понимаешь. Он говорит, да, я понимаю. С Днем победы! Спасибо! Спасибо, дорогие! Приходите обязательно! Буду всех ждать! 26 июля на своем концерте. 17 августа, в день ко дню воздушного флота, Вадим Захаров. Конечно. Конечно, мы там споем, споем обязательно. Ну а что с этим делать? Я просто сегодня в останки э, смеялся мой продюсер, мне э, ну, звонок раздается, я отвечаю, он начинает ржать, Но ну, другого слова не. не чего я ответил? Просто у меня есть один близкий друг, я его называю доктором своим автомобильным. Он директор СТО, где я обслуживаюсь. Он говорит: ты знаешь, говорит, тебе надо говорить не Алло, а Я Лео. Я Лтчик. форма Кто-то порой. Я летчик. Из звука турби на земле лучше звук. А мой самолет это мой верный друг Я летчик Мне хочется в небе бездонным летать За это готов я полушизни отдать Я летчик Ничего, а не нибудь я душу продал Мне кажется, от рождения летал Я летчик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 я там в облаках нарисую петлю, я разырнул горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка преданность терплю, но небо родное предать я во не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Леса, да иду идуя домой А хочется жить где-то здесь Над землей Квартиры свои у меня просто нет Общага мой дом, общий душ, туалет Я летчик И мне каждую ночь пролет, что топлива есть И поднялся на лед. Я летчик К земле меня часто хотят привязать Но летчик обязан он должен летать Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже хмурый денечек А я там в облаках нарисую Петлю вираж заверну Горку сделаю, бочку Я летчик Пускай перегрузка придавит терплю, но не воронок Предать я вовик не посмею Землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней над ней. но только когда не по ней над нею, но только когда не по ней, а над нею я лечу. Спасибо Спасибо Днем Победы днем Победы Мирного неба Всем нам, нашим детям, внукам Правнуков и всех, кто будет жить дальше, дай Бог, всем мирного неба. Спасибо. Спасибо. Будем жить.